Вы не поверите, я кажется что-то нашла. А, -а, -а, -а, а, смотрите! это Солодцы-шок! Ребята, подписывайтесь на самый классный канал! И не забывайте нажимать на колокольчик! Извели они долго и счастливо. О, какая хорошая сказка. Так люблю сказки с таким счастливым финалом. Ну, сказку я прочитала. А дальше-то что делать? Ой, кто там нескусно? Пойду посмотрю, что там Татинка делает. И что? И все? На этом закончилось? Есть? Никого, а наверху? Долго еще ждать. А может, и недолго. Ха -ха, вот это панки ты выдал номер. Сейчас я тебя быстренько найду. Я тебя нашла. Выходи, выходи! Я тебя вижу. Хе, ну вот, надо было мне так чихнуть. Сам себя выдал. Да, банки, у тебя лучше всех спрятаться, получается. Если бы ты не чихнул, Нет. Ну что, помочь тебе поискать что-то в этих Орбиза? Тогда давай, ныряем вместе! Вот это да! Сколько Орбизов! Вау, смотри, что ты нашла, Перчинка! Это же Шопкинсы! Ага, давай откроем, посмотрим, кто нам попался! Ага! Она такое все скользкое! Итак, давайте достанем. Ой, смотрите. Это же вазочка с розочками. Ой, какие хорошенькие. Смотри, перчинка. Здесь белые розочки. Чех! Чех! Ты чего чихаешь? Нет, просто такой хороший запах. Я не знаю, почему я чихаю. Ах, ой, как они пахнут! Поставлю в своей комнате на тумбочке возле будильника. М -м О, кажется, я знаю, кто это, если тиханет. Ага, ну все. Я тебя сейчас найду. Давайте я вам помогу. Так. А, здесь у нас пакетик с сюрпризиком. И давайте посмотрим, что это такое. А, -а, а, я уже вижу, я уже вижу. Ой, что это такое? Я прям даже не знаю. Такой интересный, красочный. Это же Тасипас, ты что, не знаешь? Это тот такой. Будто бродик. Видишь, какой он милый. М -м, так и хочется его скушать. Кто-то, а мне понравилось сюрпризы искать. Мне тоже. Давай еще поесть. А давай! Я нашла, нет, я нашел Я нашла, мы вместе нашли угу. И посмотрим Вау, смотрите Ой, это же столик С бардашечкой кошечки Ааа, какой классный Смотрите, у него три ножки столика Ну что, куда его поставим? К вам на кухню? Нет, пока в нашу комнату, можно? Ну ладно, в вашу комнату Так вашу комнату Слушай, вот это сахарок спряталась. Ага, хорошенько спряталась, еще лучше, семья. Ну что, давай перемирать? А давай. Бум. А, круто! <свяк> Вью. -ху -ху. Ой, смотри, еще пакетик. Ага, давай его открывать. Интересно, что это такое? Что-то маленькое? А, -а, а, смотрите, какой прикольный шопкин. Ой. Какой прикольный Пэткинс. Это же Пэткинсы у нас. А, ребята, смотрите, это же плеер. Здесь даже вот нарисована нота и кнопочка плей. а как он слушает музыку. Прям глазки так закрыл, ему, видимо, очень нравится. Ой, слушай, какой классный плеер. Буду музыку на нем слушать. Нет, я буду. Это будет мой. Нет, мой. Мой, мой, мой. Ну, ладно, давай будем делиться. Ладно? Ладно, договорились. Слушайте, я уже Ну, ладно, вы тогда подождите здесь, а я сама поищу еще сюрпризы. Ладно, ладно. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, поищем, кто же у нас здесь или что же спряталась. И чари, пары, и и тру-ля! И-и-и. Ой, у меня что-то есть, смотрите! А, это Сахарок! Сахарок и еще кто? А, смотрите, здесь яичко, А, здесь смотри, спятался маленький, хорошенький, миленький питомец! А давайте его откроем! Да, он с холодных орбизов, я не знаю, или нам получится нормально его растереть! Долго придется! Ага, ну давайте быстрее, быстрее, я уже хочу увидеть питомца! Все, я делаю все возможное! Смотри, она стала как твои волосы, видишь? Ага, -а -а, какой классный! А ну давай попробуем назад! Не а еще не получается! Ну что ж, давай еще попробуем нажать. И, ой, смотри, смотри, смотри, Сахарок. Оно ломается. И, ой, у нас там такая милашка внутри. А, смотри, какая классная. Кто это такой? А, это обезьянка, это обезьянка сиреневая, такая хорошенькая. Ой, какая ты хорошенькая. Хе -хе. Ладно, вы пока ищите сюрпризы. Мы ну, и пока пойдем покормим обезьянку. Ладно, идите кушайте. Пока Цветочек пошла кормить нашу обезьянку, мы еще что-то поищем. И что-то шуршит. Представляете, что-то шуршит. Та-дам! Еще два сюрприза от Шопкин. А ну-ка, откроем их. И давайте посмотрим, кто это у нас О, Ух ты, смотрите, какая скрипка О, Она желтого цвета и с такими глазками Ух ты, супер-пупер А еще во втором А, это у нас кружечка с тарелочкой Видите, О, какая она классная Итак, чары, бары, тролля, ля-ля, появись О, смотрите, это же Дон, Дон, мы ее нашли она тоже спряталась здесь, в бассейне с Орбизами вместе со всеми. Ах, вы хитренькие такие. Все спрятались от перчинки. Угу, угу. Хе -хе. Ну ладно, я пойду ко всем. Ну ладно, иди. За ними же нужно приглядывать. Ребята, давайте поищем еще. Мне кажется, что нас ждет что-то очень грандиозное. И поехали! У -у -у, сколько Орбиза! Ой, какой массаж круто! Мне так нравится! Так, где мой сюрприз? Вы не поверите, я, кажется, что-то нашла! Да, это Лол! Лол второй волны, конфетти-пап! И давайте его поскорее откроем! Ну что ж, ребята, я все же не перестаю надеяться, что мне попадется или цветочек, или панки! Я бы тоже очень хотела, чтобы мне попался и панки, и цветочек! Так как единорожка у меня уже есть! Ну что ж, поехали открывать! И наш первый слой... Там будет подсказка! Она нам поможет хотя бы чуть-чуть понять, кто мне попадется в этом шарике! Ух ты, смотрите, здесь и ракета, и колбочка химическая! У меня здесь уже есть две куколки! VR-QT, это куколка-геймер, и леди-доктор! Ну что ж, посмотрим! Я надеюсь, это не повторка! И поехали открываем, открываем, открываем. Вау. А, смотрите. Это золотой шар. Это золотой шар. Вот это да! Подождите, здесь наклейки, уберем их. Это золотой шар. Ура! Это не повторка! Скорее открываем третий слой! Открывается он так себе, Ну ладно, я очень уже хочу посмотреть, кто здесь спрятался. Ой, смотрите, здесь, как всегда, джойстик, игровой джойстик. Вот такой вот он, розового цвета. Ну, теперь я точно знаю, что это не vr потому что она попадается не в золотом шаре. И не Леди Доктор, потому что она попадается тоже не в золотом шаре. Ребята, если вы уже догадались, то пишите мне в комментариях, кто это! Итак, наш первый а, аксессуарчик! Так, это, это, это, это... Ух ты, это бутылочка! А, смотрите, какая она! А, интересная! Прям такая какая-то космическая, что ли! Серебряного цвета и с бирюзовой крышкой! А, Прикольная, мне нравится! Я думаю, я вам уже дала подсказку на куколку, да? у нас второй аксессуар и ленточка. Ой, смотрите, какие классные бирюзовые такие кроссовки. Или это даже... Да, это просто высокие кроссовки. Бирюзового цвета и с такой вот розовой шнуровкой. Очень прикольные. А ну-ка, открывайся. Третий сюрприз. Ой, ладно, не хочешь, я тебя так открою. Вот так. Открылся? О, это очки, какие они классные, полностью такие как будто металлические, серебряного цвета, а, -а, а, точно космические, честное слово. И у нас еще один аксессуар, вот это засел он здесь внутри, и тарам, да, конечно же, здесь одежда, вот такой вот комбинезончик серебряного цвета. И с бирюзовыми вставками. Ага, такой он прикольный. Ну что ж, давайте сделаем большой. Беги, беги, а -а -а -а, Какие классные конфетти! Ой, у меня еще таких не было. Давайте все-таки откроем нашу куколку. Один, два, три, четыре, пять. Поехали! Тару. О, какая она нереальная! Смотрите, какая она классная, прикольная, веселая, задорная! Вообще, я обалденю! Нереальный цвет волос! Какая она классная! У нее темно-карые глаза, а и здесь красные тени, наверное. Я не знаю, мне кажется, что эта куколка просто сногсшибательно меняет цвет. Ну что ж, давайте скорее это все проверим Вот это да! Посмотрите, она как будто инопланетянин! Вау! Инопланетянин привет! Смотрите, какая она прикольная! Она случайно не снималась в фильме Аватар! Смотрите, у нее вот здесь вот появляются звездочки вместо бровей, видите? И где переносится тоже! Я, я только дотрагиваюсь пальчиком, она сразу белеет. Купальники становятся более розовые. Появляются носочки. А, такая синюшная-синюшная. Ты что, замерзла, боги? Давай еще проверим твои способности. Погоди, у меня тоже есть одна девочка, которая меняет цвет на синий, только волосы. Смотрите. та та-ра. Это же наша няня Дон! Ой, ты так классный у меня цвет! Ой, ты что из космоса? Ага, а как ты узнала? По твоему цвету кожи! Угу. Ты тоже, наверное, наполовину из космоса! Потому что твои синие волосы, как и у меня! Ну что ж, а теперь давайте из холодной в теплую! Та-дам! Смотрите, как будто ничего и не было! Та-дам! вы видите? А в теплой она совсем другая! Она вся прям бледненькая, и волосы ее белые-белые! Она и в теплой, и в холодной меняет цвет! Вот это круто! А, какая-то прикольная! Ну что, девочки, что вы еще умеете делать? Если вам понравилось видео,